винограда в зоне грозди. А для чего это нужно нам делать? Сейчас у нас период созревания, и таким образом мы это созревание несколько ускоряем. На ягоду больше попадают солнечные лучи. Более того, мы помним, что период созревания ягоды это, конечно, достаточно проблемный период в определенной степени для виноградаря, потому что в это время у нас интенсивно идут болезни. Соответственно, когда мы эти самые листики убираем, то у нас лучше лучшее освещение, лучшее прогревание ягодки, и она созревает тоже лучше и быстрее. Всегда ли это надо делать, как это надо делать, когда это надо делать, тоже с вами поговорим. Итак, когда? Очень важно, что мы начинаем осветление грозей только тогда, когда ягода начинает приобретать окрас. Если мы это делаем раньше, то у нас существует вероятность подгорания ягоды. А в конкретном наших регионах, в Беларуси, я с такой проблемой не сталкивалась в открытом грунте. Но в теплице такое имело место быть. Пару раз у нас ягодки подгорали. Поэтому раньше мы не делаем. Если, допустим, ну так случилось, мало ли, у вас какая-то там гниль идет, еще что-то, и вы вынуждены были убрать вот этот весь ни нижний лист, да, значит, тогда надо чем-то притянить вот до момента начала краса. Уже после того, как ягодка начала краситься, там начинает все быть хорошо. И таких проблем не возникает. Всегда ли это нужно делать? Ну, на самом деле, вот, <связь> операция по осветлению гроздей, она не совсем такая обязательная. То есть делать ее можно по желанию раз. Делать ее можно не на всех сортах, то есть, ну, во-первых, если у вас посажено все достаточно редко, то там особо нечего осветлять, если у вас сорта достаточно ранее, они так все успевают набирать, то тоже можно не осветлять. Некоторые технические сорта, они, например, нуждаются в осветлении, потому что им надо еще больше солнышка, им еще надо больше тепла в период созревания, поэтому мы их осветляем. А другие, ну как говорится, нет времени, нет возможности, можно этого не делать. Итак, теперь как же мы это все делаем? Ну, вот, Смотрите, наши кросточки, это галант, вот здесь часть я уже осветлила, здесь пока что нет. Ну, то есть ничего такого особо сложного, лист можно не выламывать, просто обрезать, и обрезаем только те листья, которые нам реально мешают. Либо какие-то, вот смотрите, здесь, тут ядвиган галюнаса проглядывает, вот листик у ну, скажем так, здесь лишний. Вот мы его можем убрать. Здесь тоже вот этот лист затеняет гроздь, мы его убираем. Вот этот лист тоже затеняет гроздь, мы его убираем. Вот этот, в принципе, даже можно оставить. Он достаточно далеко расположен, а также, как и эти нижние, тоже они не особо мешают. То есть к этой операции тоже надо э, подходить без фанатизма, вообще все полностью тут оголять, убирать большое количество листовой массы, особенно если у вас не так много ее сверху, не следует. Потому что, э, да, с одной стороны вот эти нижние листья, они у нас э, стареют, они э, уже меньше выполняют свою подкормочную функцию, скажем так, но, тем не менее, выполняют. Поэтому, если у вас сверху листьев мало, то здесь мы убираем ну, реально только то, что вот нам совсем-совсем мешает. Все остальное мы оставляем, потому что именно лист – основной питающий орган. Именно лист дает тот самый сахар, который накапливается в ягоде. Не будет листьев, либо их будет мало, значит и сахара в ягоде будет мало. Поэтому вот убираем только то, что нам действительно мешает вот таким образом даже вот этот листик можно в общем-то и оставить и напомню что операция это не обязательно и если вот у вас все очень густенько то не поленитесь хотя бы часть листьев все же уберите для лучшего проветривания для лучшего освещения потому что вопросов с болезнями у вас тогда может быть меньше